Люди корыстны все, и мужчины, и женщины. Здравствуйте, мои дорогие. Давайте разберемся с этой ситуацией. Часто женщины боятся быть корыстными и хотят любить мужчину просто так. Вот просто по любви. Давайте вот в этом покопаемся и разберемся, что же на самом деле верно и что же на самом деле неверно. Что же справедливо и что несправедливо. Природа мужчин и женщин отличается, и у мужчин принято хотеть нематериальные качества или нематериальные ценности, а у женщины такая природа, что она хочет материальные качества, материальные ценности. И многие мужчины думают, что если они хотят секса, то это нематериальная вещь, то это ничего не стоит, и значит, это можно хотеть. И ничего не давать взамен женщине. Но это не так. Давайте вот этого же мужчину, который хочет э, просто с женщиной э, без обязательств поотношаться. По давайте спросим, а вот если бы у него была дочь и нашелся бы такой же э, красавчик, который просто хочет с его дочерью без ответственно поотношаться, не беря за нее ответственность, а просто вот поиспользовать ее в своих э, интересах, в своих, закрыть свои потребности, ну и, так сказать, попользоваться и выбросить, да? то есть и потом пусть она строит жизнь, как хочет. Вот как бы отнесся этот мужчина, э, если бы такая ситуация происходила с его дочерью? Но ну, наверняка, когда вы такой вопрос задаете, он даже в лице поменяется. Можно будет по лицу считать, что ему не понравилась эта ситуация, если его дочь будут таким образом использовать. Но ведь каждая женщина, она же чья-то дочь. У каждой женщины был или есть отец, которому также было бы некомфортно и неприятно, если бы с его дочерью обращались неуважительно. А это именно неуважительно, потому что если мужчина ничего не готов дать взамен, а заняться сексом там, на какой-то промежуток времени и закрыть свои потребности с женщиной, ничего не дав ей взамен, это именно неуважительное отношение к женщине. Это обесценивание женщины. Конечно, здесь большую роль играем мы сами женщины. То есть если я себя чувствовала неценностью, и я позволяла такое отношение со мной, там, женатому мужчине например да? то есть в какой-то момент я жизни я была вот в таком уровне в котором мне казалось что я не стою ничего абсолютно что я вот там вообще ни о чем да? мягко выражаясь и э, мужчины конечно пользуются этим когда женщина это позволяет. То есть первая задача – это самой женщине осознать свою ценность и знать, что если мы не даем мужчине финансовые блага или материальные ценности, то ценность отношений – это стоит дороже денег. Дороже денег. То есть женщина – это такая природа, которая… Кроме того, что мужчину делает счастливым, она еще наполняет его жизненной энергией, своей жизненной энергией. Обратите на это внимание. И э, у самой у нее остается этого меньше. И еще мужчина ничего не дает. То есть не происходит энергообмен. Инь и янь. Да? Не закрывается инь и янь. И женщина только дает, дает, дает, дает. Потом уже этой женщины не хватает закрыть э, энерги энергии э, свои какие-то моменты по здоровью, начинает сыпаться здоровье, у нее начинаются неудачи финансовые, она начинает резко стареть, э, выглядеть плохо, там морщинки появляются, грусть, депрессия, она э, начинает, я это говорю как э, получившая опыт, не просто где-то там в книжке прочитала или мои учителя сказали, я получила опыт, последние мои отношения с женатым человеком были 10 лет. И к концу этих 10 лет я понимала, что я просто ничего не хочу, в моих глазах нет блеска, у меня нет никаких интересов, желаний. Я полностью вылилась туда. А на меня обратно энергообменом приходит только отрабатывание негативной кармы этого человека, женатого, его жены, его детей, его рода. То есть получается, что женщина-любовница – это просто помойка энергетическая, в которую сливается негативная энергия. И если за это мужчина не должен платить, не должен давать деньги, не должен покупать машины, квартиры, бриллианты, то как дальше жить женщине? Вот как дальше жить женщине, когда она полностью слила свою энергию, полностью отдала ему мой мужчина был старше меня на 18 лет. Ну, он сейчас жив с ним, все в порядке, на 18 лет старше. И э, 10 лет он не старел, но старела я. То есть это такой очевидный момент, скорее всего, если вы обратите внимание на какие-то э, пары, которые вы вживую знаете, соседи, коллеги по работе, подруги, да, которые находятся в таком э, отношениях с женатым мужчиной длительный период. Можно заметить, что мужчина действительно не поменялся. Ему говорили все вокруг комплименты: "Ты что не стареешь, ты что не меняешься, так выглядишь классно, шикарно, да? Зато я, когда с ним рассталась, мне было 42 года, я выглядела на 70." Мне пришлось два года в практиках восстанавливать себя от этих депрессий, от этих непонятных ситуаций, от этих грусти. Я уже не говорю, что я дошла, что слава богу, я была веганом, и я не дошла до того, чтобы у меня посыпалось здоровье. То есть я все-таки получала ресурсы из такое, которое позволяло мне поддерживать мое здоровье. Но я знаю, например, девушку одну, которая в 29 лет была в сожительстве с неженатым мужчиной, но это был не брак они достаточно высокий уровень, хорошие зарплаты, хорошее жилье, хорошие машины там, у обоих, там, шикарный, э, шикарный уровень. И у нее в 29 лет не было блеска в глазах. Представляете, что такое? У нее еще вся жизнь перейти в 29 лет, а у нее уже нет интереса, она вся слилась. Можно такой пример привести, что э, часто... там Мужчина богатый бросает свою жену, и находит себе другую женщину, разводится с женой, и тут же его бизнес уходит в ноль или в, ну, в минуса. И при этом в физическом плане его жена не прилагает никаких усилий. Просто она ушла из его жизни, перестала его э, наполнять своей жизненной энергией, и у него пошел неуспех, да? пошло все вниз. Или наоборот, человек там, мужчина там занимается, занимается бизнесом, старается, старается, там, я не знаю, 24 часа в сутки работает, ничего у него не получается. И тут раз он с какой-то женщиной начал встречаться, отношения завязались, и у него бах и в гору пошел бизнес. Обратите внимание, проанализируйте, я не призываю верить мне с первого раза, анализируйте эти ситуации, вокруг вас 100% есть подобные ситуации, как и вокруг меня, и проанализируйте просто их. Увидьте это своими глазами, потому что это очевидные вещи, это очевидные вещи, и здоровье зависит очень сильно от нашего, от нашего ресурсного состояния. Финансовое положение женщины зависит очень сильно от ресурсного состояния женщины. И, если, и чтобы пришел хороший достойный мужчина, тоже зависит от нашего ресурсного состояния. И вот на женатом мужчине сильнее всего сливается женщина и э, ничего просто не остается. Поэтому я вам желаю осознать этот момент, почувствовать это, сделать свое решение. И если вы не можете сами освободиться от таких отношений, они бывают прям сильно так затягивают, приходите на практики. Да? То есть есть терапевтические практики, которые помогли мне, помоги, помогли моим подругам, клиенткам, и э, можно восстановиться. Что же... Что же, подглядываю на тему, да? что я немножко ушла от темы. Поэтому корысть – это нормально, что женщина хочет какие-то финансовые блага. То есть если мужчина, тем более женатый мужчина, да, он не сможет быть с ней в каждую минуту, не сможет с ней оказаться рядом, когда ей будет нужна помощь и поддержка. А если война, в одной стране у него жена и любовница, он побежит спасать жену, любовницу он не придет спасать. За все это Нужно платить заранее. Женщина идет на громадные жертвы в отношениях с женатым мужчиной. И если женщина осознает свою ценность, какие бы деньги мужчина ей не принес, даже там, я не знаю, земли, замки, дорогие машины, бриллианты, шубы, это все будет меньше того, насколько ценность вот этой жизненной энергии, которую женщина наполняет мужчину. Конечно, есть женщина и женщина, да? однозначно у всех разные способности, разные ресурсные состояния. То есть одна может прокачать мужчину и сделать миллионером из нуля, другая наоборот, да, из, из миллиардера может сделать миллионером и так далее. И нищего из достаточно успешного человека. То есть это, конечно, однозначно. Но все-таки нужно осознавать свою ценность. И э, если женщина ее не осознает, эту ценность, свою ценность, Мужчина ее тоже не осознает. То есть если женщина знает, что я ценность, внешний мир – это только отражение, как зеркало. И внешний мир отразит то, что женщина осознает о себе. Ни копейкой больше вам не дадут, чем вы сами осознаете свою ценность. Поэтому я считаю, это нормально быть корыстной по своей природе, и не обманывать себя, и не наказывать себя. То есть женщина должна хотеть цветов, должна хотеть отпуск, должна хотеть э, подарки и так далее. Мужчина – это тоже нормально, что мужчина хочет секса. Это абсолютно нормально, что мужчина хочет секса. Это его природа. Было бы ненормально, если бы мужчина хотел денег от женщины. Вот здесь уже закрадываются сомнения, а мужчина ли это. А когда женщина а, не хочет цветов и подарков, вот здесь тоже стоит задуматься, потому что а женщина ли она, распаковала ли она в себе женщину, или она просто хочет быть своим парнем и хорошим пацаном для других мужчин. То есть здесь тоже это очень важно понимать для себя. И то, что все хотят закрыть свои потребности, это нормально. Женщина хочет радоваться цветам, которые подарил мужчина, потому что они другая энергия, если подарит дочь или сын. Это совсем другая энергия. От мужчины это очень круто получать цветы. И женщина очень сильно наполняется. То есть мужчина может наполнять свою женщину только через финансовые подарки, через материальный план. А женщина наполняет своего мужчину энергетически. И так как мы энергию женщины не можем замерить линейкой, не можем зависить на весах, не можем показать на счетчике, вот столько я на тебя энергии истратила, то для этого достаточно, чтобы сама женщина осознавала свою ценность, ценность своей энергии. И если она видит, что с этого мужчины она ничего не получит, ни букета цветов, ни доброго слова, ни похода там, в кино, не знаю, там, поездки в отпуск, то не стоит тратить на такого мужчину время. Просто не стоит тратить. То есть если вы сами себе покупаете э, все необходимые цветы и подарки, у вас, значит, нет мужчины. И если э, вас некому защитить, некому решить вашу какую-то проблему, некому вас успокоить, когда вы нервничаете, э, у вас нет мужчины. Только из-за того, что у вас есть секс, это еще не значит, что у вас есть мужчина. Поэтому задумайтесь об этом, женщины. Обязательно поднимайте свою самооценку, потому что ну, никто, кроме вас, ее это не может сделать. Это ваша задача, ваша ответственность. И когда ваша самооценка высока, то совсем другие мужчины начинают появляться на горизонте. Даже тот мужчина, который не стоит или не дотягивает до вашей, до вашей ценности, он просто не сможет вам сказать ни одного слова. Он будет чувствовать, что вот эта женщина выше как говорят испанцы, это слишком большая женщина для тебя. Да? То есть это значит, что мужчина недостоин такой женщины. И мужчины это тоже чувствуют. Они будут стараться промолчать в этой ситуации. Хорошо, мои дорогие, цените себя обязательно. Не обижайтесь на мужчин от того, что они хотят секса. Это их природа, это нормально. Наша задача правильно себя преподнести, показать, что э, кроме секса... Есть еще какие-то моменты, которые делают счастливыми двоих в паре. И показать мужчинам или рассказать мужчинам, что это возможно, быть счастливой. И секс будет таким маленьким приятным бонусом в отношениях, которые приносят счастье. Ну, а когда нам хорошо с мужчиной без секса, нам будет хорошо с ним и с, и с сексом. Обнимаю вас, подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои видео обязательно, там много уже на канале всего интересного. И я буду продолжать снимать новые видео. Жду от вас комментариев, заказов на темы, которые вас будут интересовать. Я буду всем благодарна девушкам, которые пишут мне в личку и просят какую-то тему разъяснить. Я буду очень вам благодарна и буду снимать для этого видео новые и новые. И в следующем видео увидимся. Пока-пока.